No no, never, no play the Я полжизни бездомным бродяга что имел до последнего не пропил. Но судьба, повздыхав, дескать, так мол и быть, помогла мне деньгами карманы набить и теперь отныне Решено навсегда, не бродяга и не быть ни за что никогда, у хозяйки пивнушки разгневанный вид. Я для смеху спросил, что вновили кредит, а Она мне бездельник проваливай его. Такову да пропьют миллионы теперь, а Решено навсегда. Не бродягой не быть ни за что, никогда. Я небрежно потряс кошелек над столом, И хозяйка застыла с разинутым ртом. Но потом спохватилась я в шутку ей, Эй, несите вина, джентльмену, Скорей теперь от меня. Решено навсегда мне бродягой не быть, что никогда Где-то горько рыдают Отец мой и мать Я с раскаянием в сердце Вернусь к ним опять И жену заведу Буду жить, поживать Только как бы мне снова Бродягой не стать теперь теперь отныне Лишено навсегда Не бродяга Но навсегда Не бродягой не быть Ни за что Никогда